Итак, в этом видео давайте поговорим о стереоплагинах и особенности о сторонних плагинах, которые вы наверняка захотите использовать в вашей сессии. И, конечно же, большинство сторонних плагинов не поддерживает surround формат. И стоит вопрос, а как же мне с ними работать? Неужели мне нужно только вот теперь со встроенными плагинами в Logic работать? Все довольно просто, есть определенная хитрость, она потребует некой смекалки, но благодаря ей тоже можно раскрыть некий творческий потенциал. Сейчас я вам подробно покажу возьмем например опять наш электропиано, который у нас напомню идет на 35 шину в 35 шине у нас стоит space дизайнер который трансформирует наш канал вот здесь внутри формат 71.2 и уже в нем он приходит в таком же виде вот сюда на мастер наш мастер выход давайте сейчас послушаем как сейчас это звучит еще раз Вот наш ревер. Допустим, я хочу его сейчас отключить и сюда поставить, э, ну, обычный там свой какой-нибудь ревератор сторонний. Допустим, давайте возьмем тот же шиммер Вот. Значит, смотрите, когда мы ставим, то есть у нас уже канал переведен в этот Surround формат за счет Space Designer, но ну, я его отключил. То есть у нас канал продолжает оставаться в Surround формате, но я ставлю стерео плагин. То есть я ставлю стерео плагин на уже переведенный в Surround формат плагин. Что делает Logic? Logic, по сути, создает для нас группы, в которой он объединяет все наши динамики. То есть, вот смотрите, очень такая показательная картинка, в которой видно, как это работает. То есть, у нас вот есть все наши каналы. То есть, лево-право, центр, потом, соответственно, левый-правый посередине левый-правый surround, то есть сзади которая, и верхний топ, левый топ и правый топ. То есть вот наши 9 колонок и еще 10-й сабвуфер. Но сабвуфер у нас здесь не учитывается, и правильно, потому что в ревере он и не нужен. То есть мы можем его включить. Вот, он здесь отдельность, что есть, но он не нужен. Так вот, по умолчанию все вот эти мониторы, все... У нас задействованы в одной общей группе, и на ней стоит на этой группе общий плагин, то есть общий Волхала в данном случае, которым мы можем все наши динамики э, единым эффектом обработать. То есть у меня вот сейчас сделаю там какой-нибудь эффект, э, модуляцию, микс на 100%, сайз большой, и вот у меня сейчас электрофоно будет э, обрабатываться вот этим эффектом. Вот, мы слышим этот эффект но проблема в чем что опять же это стерео то есть это то же самое что было когда мы переводили space дизайнер э, в режим surround но оставляли импульс стереофонический то есть это представьте как стереофонический импульс шимера звучит через наш вот эти surround все мониторы то есть в этом большого surround смысла нету потому что ну у нас один и тот же звук распространится по всем мониторам и вот этого эффекта surround особо не воспринимается что мы можем сделать можем пойти на хитрость Доступ ко всем курсам школы Logic Pro Help всего за 990 рублей в месяц. Да, это реально. На нашем бусте вы можете выбрать интересующий вас тариф и смотреть огромнейшее количество курсов по Logic Pro и о работе со звуком, а самое главное – получать эксклюзивные новинки и уникальные видеоматериалы раньше остальных. Для тех, кто не знает, Бусти – это сервис ежемесячной подписки, благодаря которому вы можете получить доступ ко всем нашим курсам в зависимости от выбранного пакета. Просто выберите интересующую вас тему и получите доступ ко всем курсам этой категории всего за 990 рублей в месяц. Сейчас я покажу, как оформить подписку. Выбираем интересующий нас пакет, нажимаем кнопку «Купить», попадаем на нашу страницу Boosty и там нажимаем «Подписаться». Далее проходим регистрацию по номеру телефона или через любую социальную сеть, после чего выбираем количество месяцев для подписки и нажимаем «Купить». После этого вводим данные карты и готово. Можно переходить к обучению в ту же минуту. И помните, что в каждом пакете количество курсов будет регулярно пополняться. Получи все необходимые знания для создания качественной музыки прямо сегодня по самой выгодной цене. Мы можем отдельные э, мониторы вывести в свою группу. То есть у нас сейчас по умолчанию все идет в группу А. Вот давайте оставим, например, переднюю э, вот эту зону в группе А. Здесь мы сделаем группу Б для задних. Плагинов. Для боковых сделаем, например, С, и для верхних сделаем группу D. И вот теперь у нас на канале по сути установлено 4 э, разных плагина. 4 разных плагина Valhalla Shimmer в каждом для, ну, для каждой из которых мы можем настроить свои настройки вот сейчас берем фронт это lr и c этот центральный фронт я могу например здесь сделать э, размер поменьше и например убрать вот этот вот э, pitch то есть вот этот подъем э, pitch у ревера по высоте то есть могу его э, убрать э, на ноль допустим дальше для левого правого сзади то есть то что у нас сзади находится я могу наоборот это оставить и размер увеличить допустим могу там как-то модуляционные ну то есть какие-то параметры поменять да? для тех что по бокам я могу тоже например поменять с big стерео на медиум стерео например пич мод на какой-нибудь дуал то есть могу прям параметры там специально так, кардинально поменять для топовых могу, то есть для верхних я могу тоже что-нибудь там поменять, изменить, например, сделать моно почему дуал тоже поставим или даже реверс, сингл реверс. Хотя нет, давайте смол стерео поставим. Фидбэк сделать побольше, uh, можно, кстати, даже на октаву вниз опустить. То есть таким образом у нас сейчас все вот эти четыре группы наших мониторов вот этих вот. Они обрабатываются разными стереоплагинами. То есть, вот у этой группы свой стереоплагин, у вот этой вот группы свой стереоплагин, у этих двух свой, и у вот задних свой. То есть, таким образом, у нас четыре плагина работают по-разному для вот этих мониторов. И вот теперь, по сути, мы получаем реальный surround-эффект от шиммера. Как у нас по-разному распределяется эффект То есть спереди у нас там повышается, сзади повышается споба... Сверху у нас, наоборот, вниз опускается вот этот эффект То есть, опять же, все зависит, конечно, от плагина, который вы будете использовать Потому что шиммер он прям такой наглядный, у него много всего разлетается Но там есть плагины, может, не такие явные И там не так много настроек есть, чтобы поменять их из группы в группу Но просто, знаете, этот трюк он творчески, на самом деле, безграничен То есть ему можно пользоваться вообще С любыми, во-первых, стереоплагинами а В-третьих, это можно вообще, Во-вторых, это, точнее, можно комбинировать Вообще как угодно И в-третьих, это открывает возможности именно креативные То есть вы можете прям даже специально использовать стерео плагин в Surround формате а, Для того, чтобы вот использовать Эти возможности И теперь к вопросу о том, что Приходится оставлять какой-либо из плагинов Который конвертирует стерео в 7.1.2, к сожалению, вам придется оставлять какой-то из плагинов, тот же Space Designer, на канале и выключенным, потому что в данном случае этот плагин работает как конвертер из входного стереосигнала в уже такой surround-формат и дальше в Valhalla, который у нас работает как четыре плагина для вот этого surround-формата. Если вы, ну просто Кто-то может подумать, что можно вот сюда нажать и выбрать Surround, это не совсем верно Потому что если мы сразу шину делаем В Surround формате, то Подаваемый сигнал у нас будет поступать Только в два канала, то есть в левый и в правый А у нас-то их 10, то есть нам нужно, чтобы Наше вот это электрофоно сразу Поступало равномерно во все 10 каналов И чтобы это произошло, нам нужно Оставлять вот эту связку между дорожкой И шиной в стерео А вот уже дальше Space дизайнер Это стерео как бы размноживает на Surround формат И после этого мы Space дизайнер выключаем. Но это не обязательно может быть Space дизайнер это может быть любой из лоджиковских плагинов, который поддерживает вот этот вот формат перехода из стерео в 7.1.2. То есть это может быть и RMX, и FX вы можете поставить, выключить его и оставить. Просто имейте в виду, что это такой некий костыль, который, к сожалению, нужен для вот этого приема. Но без него никак. И дальше вы уже ставите свой плагин, с которым вы обрабатываете звук. Вот по той методике, что я показал. И таким образом получается, что вся ваша коллекция стереоплагинов может также работать в surround формате. Ну что ж, давайте двигаться дальше.